Всем привет, ребята! С вами Хинамори. И в этом видео я расскажу вам, как я делаю ОАК. В этот раз мы будем делать кое-что простое. Когда я был на встречке, мне подарили вот такую слегка испорченную змейку. А вернее, две. Но я решил взять да. вот именно эту. Чувак. Перекрашиваю я исключительно испорченных пэтов или подделок Сначала у меня идей не было, что я могу сделать из такой змейки Но потом мне доперло Раз уж я являюсь таким большим фанатом вселенной Гарри Поттер и магических тварей А еще мое безумие позволяет мне покупать всяких мщняжек, связанных с этой франшизой Я решил начерпать свое вдохновение на сайте Pottermore Это официальный сайт франшизы по Гарри Поттеру и здесь я уже узнал то мой патронус, узнал из какого я факультета какая моя магическая палочка заходите на Поттер Мор хотя бы вот ради этой красоты это мой патронус, к слову красота, да? Я советую вам просто посещать иногда этот сайт, если вы поклонник Гарри Поттера. Сегодня мы будем создавать животное герб факультета Слизерина. Для улака мне понадобятся краски подстилочка, чтобы не заморать ваш столик кисточки разных размеров. Святая вода, палитра, ибо нет чистых цветов в мире. Все цвета это смешивание. Ну а еще образец того, что я буду создавать. И у меня достаточно этих образцов благодаря гуглу. Краску я стираю с пета, только если есть какие-то выпуклости. В других случаях стирать краску я причины не вижу. Но вроде бы тут особых выпуклостей нет, поэтому я сразу приступлю к грунтовке. Для грунтовки, чтобы все легло ровно, я беру жесткий кисточек, например щетину или вот кисточку вот такой вот формы квадратные и обычно они все белые выливаем немножечко нашего белого на палитру совсем немножечко потом добавите не портите краску зря слегка смачиваем кисточку в воде у меня еще привычка выжимать воду из кисточек берем немного белого и начинаем аккуратненько красить здесь я поменяла кисточку потому что моя не сделала ровный грунт и также я поменял э, краску для грунтовки и я решила использовать обычный акрил марки акрил или акриль. Я не делаю белый грунт во множество срылаев, потому что не хочу тратить зря краску. Но это только в том случае, если пэт не такой белый, как, например, вот этот. Здесь у нас змеюка серая, поэтому выгоднее просто сейчас вмешать черный с белым и покрыть ее серым слоем акрила. Чтобы получалось чуть более реалистично, я смешиваю светлые цвета серого с черным, потому что потом мне нужно будет изобразить чешую. И это легче сделать, когда змеюка переливается темно-серым и светло-серым. Итак, вот мы и закончили с покрасом тела нашей фигурки. Я старалась сделать все это ровненько и при этом сохранить неровную поверхность змеи, которая вся усыплена чешуей. Поэтому вы можете увидеть такие небольшие переходы между светло-серым и темно-серым, да, вокруг глаз. И нам осталось покрасить вот эту чешуйку и сделать глазки, а также парочку мелких деталей. Пока змейка свлохнет, давайте сделаем ей специальный шарфик слизерина. Вы можете слепить шарфик из глины или сделать его из ткани. Я лично решил слепить его из бархатного пластика. Слепить такой шарфик не стоит большого труда. Вы просто делаете ошинчик и к нему лепите что-то наподобие морковочки. Итак, мы начинаем белить наш шарфик, потому что шарфик слизерина, он зеленый с белым. И вот, что у меня получилось. Для ровных полосок на шарфе зеленого цвета я буду использовать также кисточку, потому что она создадит нам небольшое, небольшие неровности, которые обычно и бывают на шарфе из-за того, что ткань не идеальна. А если бы это были какие-нибудь, не знаю, глаза или еще что-нибудь, тогда бы я использовала либо маркеры, либо специальные разноцветные лайнеры для ровных линий. Потому что волосы кисточки, ну... Не могу я с ними, с этими волосиками сделать что-то ровненькое. Ах. Таким образом, я беру немного зеленого, смешиваю его с черным. Я никогда не использую натуральные цвета, я всегда что-то досмешиваю. И смешиваю я с зеленым чуть-чуть, прям совсем немножечко черного. И теперь наношу на шарф полоски. Вот на этой части, на морковке, будем называть ее так, будут горизонтальными. А на самом ошейнике они должны быть вертикальными. И таким образом у нас получается волосатый, как нам и нужно, шарфик слизерина. А теперь нужно приступить к глазам. И для начала нужно сделать их белыми а, отлично, мы покрыли глазки Вообще у змейки Слизарина Либо зеленые, либо черные глазки Мы знаем с вами, ребята Что обычно я рисую маркерами От Faber Castell Для покраски глаз я сначала Полностью наношу на зрачок Светло-зеленый цвет А потом делаю переход Сверху вниз от темного К светлому, то бишь градиент Я делаю это либо акрилом Либо маркерами Но так как площадь глаза у этого это слишком большая, неудобнее использовать акрил. Итак, у нас получилось вот что-то такое. Я сделала змейке зрачки, глазки и немножечко добавила зеленого оттенка. Сейчас я должна подождать, пока все это хорошенечко высохнет. Покрыть глазки лаком, надеть шарфик, быстренько сделать ей что-нибудь с язычком и вуаля, будет готовая змейка. Итак, у меня получилось что-то вот такое. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр.